подписчикам гостям я отвечу мы а... фоткаем вообще все что есть все что движется и не движется все что не движется мы все равно фоткаем потому что почему бы и нет вот тут есть пруд На самом деле есть павлины, э, страусы, эму, по-моему, эму страусы, не эму, а эму. Вот, какие-то деревья, пальмы. Ну, есть семена пальмовые, родина юго-западная часть Северной Америки, вот такие вот. Они тут везде походу. Вон там. Вот. Еще тут есть люди. Хорошо хоть не цыгане. Стерпеть, блядь, не могу цыган. Извините. Пойдем куда-нибудь. Сходим. Я просто не хочу идти туда, там люди... Ну, не люблю людей. И люблю, но ну, типа жить себе поляркой сложно, легко. Вот. Дуб иберейский. Иберейский дуб. Вот он. такой, Просто дуб. Вы что дубов не видели? Ну как бы вот. Зачем мне его показывать? Это же просто дуб. Но ну, он иберейский. Какой-нибудь там иберей... Мне показалось, там кто-то русского Вот, смотри. Больный. Тут какой-то цветок распускается, ну, типа сейчас. Очень мыльный по западу. Очень мыльный. Как будто, знаешь, так. Сейчас меня будут люди напрягать, как будто, знаешь, жасмин пихнули в мыло, и духи раньше были типа красная звезда, по-моему, называлась, вот. И, короче, их концентрат взяли. Смотри, какая красота, ну типа. Мальчик с какой-то. Сам виноват. вот. Короче, просто с, ну, концентрат взяли и бахнули в мыло. Который тоже пахнет, ну типа мылом. А вот какой-то такой вот аромат. Куда? Мне его... Мне его на бизинец нанесли. Или нет? Конечно, все ароматы очень милые кстати. Все, ладно, найди вот и все, я умру. Буду мертв. Буду мертв. Вот Он ждет с ними, пожалуйста. Буду мертв. Как обычно. Так, а типа это вниз, да? Там шла лестница. Нет. Мне кажется, тоже люди. У нас фатовая ситуация. Нам придется миновать людей. Мы заперты в кругу. Нам тоже люди. Вообще мы вроде даже неплохо шли. Типа. Там тоже можно пройти вниз. Ой. Сейчас, на, на фотку. Мне придется страницу ВКонтакте заводить. Для фоток. Вон я это все не выложу. Листики классные, можно отдохнуть, можно делать. Туда или туда? Фикус прям ну, я бы не сказала, что он прям А это что такое? Смотри, какие цветочки красивые. Ах, okay. oh. я на маклы их поймаю. Наверное. Я не поймаю. Не знаю, не поймаю. Ну ладно. Так. Я не знаю, что тут рассказывать. Тут надо смотреть, просто ходить смотреть. Вот. Я чуть не упал. Спасибо, да, Вот. Тут на самом деле везде кра... А, Вот они, вот они, вот они, вот они, вот эти мыльные цветы. А, магнолия крупноцветковая. Давай-давай. Ага. Можно еще попробовать макроси. А вот тут... Вот это уже пахнет вкусно, чувствуешь? Вот это уже мылом не пахнет. То есть там какой дешевый концентрат. Но мне понравилось именно сочетание, поэтому если, ну... Типа я дома попробую навести какой-нибудь... Аромат, если мне удастся, я просто куплю натуральные эфирные масла и сделаю. Смотри, там жучки какие-то. И котик. Смотри, котик. Котик, он пошел. Нет, котик пошел метить. Котик пошел вместе. Котик, ты в курсе, что мы тебя снимаем? Котик, котик, котик. такой пришел, такой, слышь? <смех> Зачем? <смех> вот, и ушел. Тут вообще везде красиво. Вообще везде красиво. Знаешь, что мешает? Вот эти вот навесы. Вот эти навесы, вот они мешают. Ну, тихо, все такое античное и типа современные всякие штуковины, они немножко не вписываются. Ну смотри какие беседы, беседы. Не поправили. правилам, не по правилам, делают все как хочешь, потому что всем похуй. Я не фотограф. Ну, типа, мне за фотки не платят. Блин, ну, знаешь, я, я просто, когда была мелкой, я хотела камеру. Ну, типа, фотокамеру хотела. И... А... Мне мама отдала мыльницу, но проблема в том, что мыльница была типа сломанная. Я у меня батарейки ставила, и она ну там то ли два то ли три, короче сделала этих снимка и все и села. А батарейки новые были. Вот. А потом я нашла камеру за пятерку, знаешь как раз Олимпик или Олимпус. Называется Олимпус. Вот. Конечно, на него фоткала. На него очень классно получается, но он не снимает видео. Вот эти, кстати, все штуки, знаешь, почему Я их делают сейчас белыми, а не глянцевыми? Раньше их делали глянцевыми такими серебряную. Короче, они очень сильно отражают свет. Ну, то есть, когда фотографируешь, либо какой-нибудь блик попадает, либо просто вспышка, и они отражают свет. И типа сейчас их делают белыми, чтобы они не отражали свет. А на тех камерах просто все пластером заклеивается. Вот, и, короче, Олимпик, он отлично, просто великолепно снимает днем, Пейзажи. Пейзажи, некоторые портретные фото, если ну, ну, очень надо, он снимет. Но у него, типа, видно зернистость такой И, ну, это что-то такое, знаешь, что-то немножко ретро. Немножко 90 такие, ну, по фоткам. но красиво. То есть пейзажи. Им можно фоткать и вообще просто на все на все потому что получится классно. Я вот. Покажу. Вот. А потом, короче, нам вниз надо. Сейчас мы сюда задем, что-то поснимаем. Значит. Короче, потом. А я у одноклассницы купила за камеру Nikon, с чехлом, которая самая первая начала снимать видео. Вот. Но она рабочая, там надо было докупить аккумулятор, надо было докупить зарядку. Ну типа я все это сделал, ну почему и нет. Вот, все почистила. Меня, правда, тогда это потом одноклассница наебала на деньги. Ну, сука, бля. если ты это смотришь, знай, я тебе не прощаю. Я, блядь, ничего не прощаю. Нет, Простишь один раз, придется прощать постоянно, не. Ну, вот, в общем, а потом я купила этот фотик. Ну, про камеры и видео я не рассказываю, потому что она у меня была одна, и она с... 14 -го года, по-моему. Вот эта вот. Но она классная. Там просто... Я... ленивая жопа. Ну, в настройках снизу. Ну... Мне лень в настройках просто разбираться. Из этой камеры можно, на самом деле, очень много извлечь. Вот. Ну, короче, вот как-то так. Ну, и типа вот. Дуб сизый полосатый. Дуб сизый полосатый. Мало того, что сизый, так еще и полосатый. Вот это да! Вот это надо, конечно. Интересно, кто их называет? Кто называет эти растения? Ну, блин, живность, наверное, надо было показать, но это уже это. Не в этом не в этом году, не в этот раз. Наверное, да? Уже. хочу отсюда пойти тем более это чем такие запахло пойдем пойдем отсюда побежали да все очень всем спасибо за просмотр и всем